Может ли такое случиться, что Регина рода ведьма, неважно, знает она или нет? Да, может такое случиться. Более того, если у рода получилось в качестве Регины рода заполучить себе ведьму. Обученную или ученую, то есть, да, или, или природную, род получил себе, можно сказать, трех регин в лице одной, потому что это большая удача. Почему объясняю? Дело в том, что ведьма она всегда с пониманием, то есть это женщина и она если не точно знает теоретически, так как мы сейчас с вами это все раскладываем, всю эту структуру, но чисто на интуитивном уровне она понимает, что власть, которая ей дана, она должна распространяться правильно, иначе гибель будет всем. Обычная женщина, становясь Региной рода этого не знает. Она иногда может исходить из собственных личных предпочтений. Ведьма, которая становится Региной рода никогда не будет исходить из собственных предпочтений, прежде всего потому, что у ведьмы никогда нет своих собственных предпочтений. То есть здесь в данном случае род обезопасил себя от того, что потоки сил, принадлежащие роду и права, будут распределяться неправильно. Поэтому если он сумел ухватить Регину и каким-то образом тем то катанием заставить ее быть Региной, считайте, что род себе пролонгировал будущее на очень, очень много сотен лет вперед, это его везение. А вот для ведьмы, для магички это совсем не везение, потому что ее путь в магии в этот момент закончился. Ибо никакая ведьма не может работать на структуру человеческого мира. И поэтому видимо, всегда старается никогда не попадать в род дальше живого пространства, то есть вот находиться в качестве там, ну, просто члена рода, а лучше всего и выйти из него вообще, то есть выйти в мертвое пространство, то есть пересориться на всякий случай со всеми, да, устроить скандал на ровном месте и выйти из рода любым доступным способом, замуж ли, ли в жречество ли. Хоть, хоть каким угодно способом, да? потому что понимаю, что если рот ее зацепит и начнет подтягивать в тело, все, дальше она пойдет именно в ядро, и ее путь в магии будет закончен. То есть она пойдет по уровню правителей, ее выведут на этот уровень, и согласно договору, пока она Регина, пока она не подготовила себе замену, ничего с этим вопросом сделать не надо. А поскольку такая штука в последнее время очень и очень распространена, и Рады, чтобы выжить сейчас не гнушаются никакими методами, ведьмы тоже стали умные, и если так уж случилось, что их вытянули на уровень эгрегора рода, они моментально начинают готовить себе замену. Моментально. То есть рождается какая-то девочка в роду, да, на нее сразу же Регина накладывает лапу и, не дожидаясь своей физической смерти, проводит ритуал перевода. Есть специальный ритуал, который можно сделать и еще на младенца еще на этом уровне, на девочку, рожденную без магических способностей, но при этом, при всем, скажем так, определенным родом, отмеченную Региной, проводится ритуал перехода прав. И в этот момент девочка при достижении, например, определенного возраста или при формировании определенного жизненного обстоятельства, которое ведьма тоже делает, она вступает в права Регины рода, будучи даже еще не в возрасте, а старая регина при жизни, не умирая, освобождается от этой ответственности. То есть там есть определенный ритуал. Если надо будет, Наташа, я его потом расскажу, если, если это действительно принципиальный вопрос, связанный именно с тобой. Потому что обычно такие ритуалы передаются от, от учителя к ученику, они не массовые. Да, я прошу прощения, сами ритуалы я рассказывать не буду. Это может быть и заслуга женщины, то есть из всего богатства рода она оказалась самой сильной, да, и у рода, у рода просто не было другой альтернативы. Берет именно ту, которая к настоящему моменту сформировала самую высокую бытийную массу. В роду может быть просто забит стандартный алгоритм, самая старшая женщина рода, без разницы, какая у нее там регинар, э, и бытийная масса. Обычно э, такие вещи делают роды не очень сильные, то есть достаточно слабые, уже покореженные, которые не могут выбирать, то есть бытийная масса не является основанием, они не могут выбирать. Бывает, все зависит от того, какая алгоритмика на самом деле, алгоритмика назначения Регины. Она закладывается обычно основателем рода и э, до совершенства отрабатывается всей жизнью всего рода. В 90% случаев это самая старшая женщина рода. В родах, где есть хоть какая-то магическая составляющая и право на магию, то есть право на творчество, там уже будет обязательно рассматриваться человек с самой высокой бытийной массой, потому что эту линию крови надо беречь окончательно, а беречь линию крови, связанную с Магии может только тот, кто этим качеством обладает сам. Поэтому в линиях крови и в родах, в которых однозначно есть магическая сила, передаваемая по крови, есть еще остались такие роды, их очень немного, там штук 20 вообще во всем мире, то в этих родовых линиях там регины всегда будет ведьма. По-другому просто быть не может. Да? Но, как правило, как правило, ведьмы рождаются в нашем мире ну, почти случайно. Это всегда генератор случайных чисел, что называется, где сумела родиться, там и живу, и выживаю до определенного момента, пока не. Вот. Поэтому, как правило, девочка с колдовскими способностями или мальчик с ведьмовскими способностями имеет достаточно конфликтные отношения со своим родом чтобы не затянули, прежде всего, вот просто изначально с молодых ногтей, ты ему вдоль, а он поперек, ты ему вдоль, а он поперек, то есть ну вот, дух, дух противоречия он срабатывает абсолютно во всем, ни с кем не может договориться. И отношения с родичами, как правило, всегда достаточно прохладные, если не конфликтные. Что называется, на ровном месте устрою три вещи: скандал, шляпку и салат. Ну, на ровном месте устрою обязательно. Вот. Но если это колдовская линия крови, если это магическая линия крови, которая действительно бережется родом, то там, конечно, алгоритмы и правила другие. Вот. Но об этом говорить смысла нет, поскольку все эти линии известные, считанные, мы их знаем, вот, и там, там их специально ничему обучать не надо. Там они с молодых ногтей знают, какое богатство они несут в свои края.